Всем привет, с вами Дмитрий урсул И в этом видео я хотел бы поговорить о правильной и, скажем так, удобной э, организации мультитрека в проекте, который подразумевает сведение. То есть, э, когда вам прислали какой-то мультитрек, э, вы его только что импортировали в проект. И э, что нужно сделать для того, чтобы максимально сделать комфортным э, дальнейшее сведение, э, там, редакторскую работу и так далее. Вот сейчас про, по основным шагам пройдемся э, вкратце и, э, с, скажем так, приведем вот эту сессию, которую я только что импортировал, в порядок. Э, значит, в первую очередь нужно обращать внимание, конечно же, на название файлов, потому что они иногда бывают очень, скажем так, мягко кривые. Чуть ли там не просто аудио 1, аудио 2, аудио 3. То есть, если у вас такая ситуация, то советую прежде послушать каждую дорожку и обязательно как-то проименовать. То есть должны быть обязательно э, грамотные названия у аудиофайлов, э, у, точнее, у аудиодорожек. Потому что, ну, сами понимаете, это очень важно. Работать с проектом, где 50 дорожек с названиями «Аудио 15», «Аудио 23» э, ну, практически нереально. О каком-то э, комфортных условиях тут <coughs>, говорить не приходится. А, далее, то есть у нас здесь уже названия прописаны, а, далее наша задача все это организовать, потому что иначе просто непонятно, что с этим делать. А, поэтому я организовываю обычно а, таким образом, что... Барабан у меня сверху, потом идет бас, потом идут гитары, клавиши, основные вокалы и бэк-вокалы То есть такой классический метод И, собственно, давайте здесь это сделаем Я сейчас ориентируюсь на название файлов Пока все перекину сюда И потом уже более детально посмотрим, что в каждой дорожке есть Это фильтр, это я не знаю, что такое Так, это вокал, фильтрованный вокал Fills and claps Понятно, такие некие дополнительные клепы Так, дроп. sub дроп, Поставим его после барабанов. Так, это у нас что? Ну, это такие бэк-вокалы бэк скорее. Так, вот у нас хай есть. Так, вот здесь у нас еще несколько киков. Луп. Ага. То есть это дополнительные лупы, которые будут играть вместе с живой барабанной установкой Опять же, uh, когда вы вот занимаетесь вот такой вот, uh, казалось бы, вроде не относящейся к <laughs> делу сведения рутиной. Uh, вы в том числе и знакомитесь с мультитреком, что очень важно. То есть нужно понимать, что у вас вообще имеется, с чем вам придется работать. То есть, это ну, очень важный момент. И вот сразу можно таким образом, uh, скажем так, убить двух зайцев. Сразу я перетащу бас. Uh, тут у нас еще есть какой-то бас. То есть бас гитара и клавишный бас. Так дальше у нас еще есть уверх Так, тут видим есть рум, да, рум микрофоны. Это что? Тоже дополнительные. Так вот снейр. Вот это все я сразу выделю, перенесу наверх. Томы. То есть я всегда располагаю а, бочки, снейры, потом хай том томы. А, так, сейчас мы послушаем вот эту бочку. Вот эту. Но это дополнительные сэмплы, видимо, сделаны из триггера для бочки, то есть чтобы бочка звучала плотнее, так часто делают. То есть есть реально записанная живая бочка а, с двух микрофонов, это саба, а это изнутри а, самой бочки, то есть пластика. И к ней еще тут добавлены а, уже готовые сэмплы, которые подмешиваются к живой бочке, то есть это так называемое драм-триггирование. Это часто используется такой достаточно мощный рок-музыки, хард-рок музыки. Ну, то есть, бочка звучит гораздо более мощно с этими сэмплами. И то же самое здесь у нас с снейром. То есть, есть реальный снейр. И есть дополнительный сэмпл, подмешанный к живому снейру. Так, тут у нас еще есть... Ну, да, то есть, явно слышно эти сэмплы. Сюда сразу их разместим. так это точки -то дополнительные кики но они видимо отдельно но я все равно их сюда поставлю а, таким образом у нас вот уже собрались ударные и я сейчас сразу их выделю то есть зажал нижнюю дорожку верхнюю выделил шифтом общем а, меня открывается палетка я сразу я раскрашу все эти дорожки в а, рыжий цвет. Я уже привык все барабаны красить в этот цвет. Просто сразу выдели, что вот это у меня группа барабанов. А, далее смотрим: у меня здесь вот еще идет несколько гитар я их ставлю после баса. А, дальше посмотрим у нас здесь есть педы, пианино. Так, и теперь посмотрим, что у нас тут с вокалами. Так, дроп у нас сместился. Сейчас мы вернем сюда к фэксам. Так, у нас бэк вокал первый. Uh, ну, то есть, вот у нас есть здесь необработанный вокал и есть также фильтрованная версия этого вокала. We то есть, тут либо мы можем выбирать, какой вариант оставить, либо попробовать их вместе смешать. Uh, то есть, это уже надо смотреть. И также дальше идут уже бейки. Uh, у нас вот эти такие более полновесные бейки. А это... Такие -то тоже дополнительные вокалы, похоже на дабл трек. Ну да, то есть у нас есть лид вокал, есть к нему дабл вот то есть таким образом у нас здесь все сейчас расставлено и я сейчас тоже бас тоже раскрашу зеленый цвет гитары у нас тоже будут пример такие клавиши у нас будут такими основные вокалы к примеру такими и бэки у нас будут пример такими то есть вот уже сейчас э, все это гораздо проще э, смотреть так тоже выделю рыжим цветом а, то есть таким образом уже понятно что вот это у нас идут ударные здесь у нас идет бас здесь у нас идут гитары клавиши вокалы и так далее что можем сделать а, следующее следующим можем это все сразу упаковать в фолдер стейки я очень люблю фолдер стеки по разным причинам в первую очередь они а, облегчают работу с мультитреком а, то есть мы сделаем трек Create Track Stack. И здесь выберем Folder Stack. У нас все просто упаковывается вот в такую папку. А, то же самое можно сделать здесь. У нас будет бас. То есть у нас будет драмс. У нас будут гитары. Я использую горячие клавиши Command Shift F. здесь у нас будут клавишные и дальше например можно сразу объединить все вокалы таким образом мы можем что-то раскрывать закрывать и фокусироваться на том наш на чем мы в данный момент будем с чем будем работать что мы еще можем сделать мы можем выделить все треки и выбрать команду color Трек by origin color у нас здесь раскрашиваются треки в те же цвета что мы выбрали для регионов это очень полезно для работы потом с микшером потому что в микшере у нас вот те же цвета будут сохранены а, на самих треках то есть чтобы мы здесь их легче а, ловили глазом что есть что у нас где есть и также опять же плюс использование folder стеков что можно их здесь сворачивать также как и в окне аранжировки и фокусироваться только на конкретных каких-то группах инструментов, либо все закрыть. А, то есть это такая, скажем так, основная часть организации мультитрека. А, следующая часть, а, вторая, это, скажем так, я сейчас здесь включу режим отображения более крупной волны, чтобы было видно. А, мы можем здесь сразу посмотреть, где у нас что играет. То есть мы можем обрезать эти дорожки а, так, как нам нужно. Для этого можно использовать э, либо так вручную, например, Market Tool. Я так часто делаю, как-то так я уже привык. А, то есть я просто прям выделяю э, области, где что-то звучит. Это обязательно делать лучше в, вот в таком режиме, потому что можно случайно задеть какой-то хвост или там, ревер от трека и его случайно обрезать, чего, конечно же, не должно быть. А, то есть можно вот таким образом это дело сделать вручную. Я, честно говоря, люблю этот метод, потому что он мне, во-первых, позволяет проконтролировать, что я ничего лишнего не удаляю. И при этом, что а, я сразу же ориентируюсь, где у меня примерно что играет. То есть я уже а, смотрю, в какой, какая часть песни у меня более насыщенная, какая часть песни у меня а, менее насыщенная и так далее. Можно воспользоваться методом StripSilence, то есть я выделяю трек, например, вот с этими томами, нажимаю Ctrl-X, и здесь можно настроить обрезку файлов по тишине. Я всегда оставляю при атаке тайм, делаю побольше, чтобы случайно не захватить какие-то начальные транзиенты, и чуть-чуть оставляю 2 секунды после. Таким образом у меня все превращается вот в такие... 4 регион то есть тоже достаточно удобно можно и так попробовать Сейчас попробуем здесь тут настройки уже сохранены мои предыдущие Жмем ОК. Тут тоже все в порядке здесь тоже все в порядке а вот здесь уже начинается немножко проблема что у нас вот из одного региона э, делается два здесь тоже они немножко наслаиваются то есть либо менять настройки но все равно это бывает не очень удобно Поэтому В данном случае я лучше опять же Сделаю вручную То есть, Например, вот эту зону выделю Чтобы особо не мельчить И обрежу все ненужное кстати, еще один плюс от, от такой обрезки — это то, что вы экономите скорость вашего жесткого диска, потому что в те моменты, когда у нас ничего нет, у нас Logic не считывает этот файл жесткого диска. То есть так бы он считывал все эти файлы, все эти стемы от начала до конца, а так он просто в нужные, ну, точнее, в ненужные моменты не считывает пустоту, точнее тишину, в том или ином файле поэтому вот эта обрезка она также еще и технически способствует а, лучшей производительности а, проекта ну и также в конце тоже здесь сделаю обрезку и таким образом мы приводим в порядок вот этим, теперь можно сразу сделать а, приводим наш проект уже к такому а, более сложному виду Тоже на всякий случай вручную, потому что здесь есть какие-то тихие очень части, чтобы их случайно не обрезать. Так, ну здесь вот эту дорожку я обрежу. И, собственно, то же самое с вокалами. Если где-то регионы друг с другом пересекаются, в этом нет ничего страшного, потому что это по сути один и тот же файл, поэтому здесь никаких проблем быть не должно. Теперь, когда мы сделали все это, у нас более наглядно выглядит теперь аранжировка. То есть это второй э, момент, опять же, для знакомства с мультитреком. То есть я уже понимаю, что у меня самая насыщенная часть э, в аранжировке. Это, ну, скорее всего, вот этот, видимо, последний припев, где у нас играет и барабанный, и бас, и клавиши звучат, и все гитары, и бас играет, и э, вокалы с бэками. То есть вот в этой части все присутствует максимально поэтому если я начну сводить я скорее всего сфокусируюсь на вот этой части и буду ее уже сводить is... вот и то есть если я хорошо сведу вот эту часть она будет звучать максимально чисто и насыщенно то 90% работы, скажем так, будет сделано, потому что все остальное, в принципе, состоит из того же самого. Мне останется только сделать какую-то автоматизацию, э, какие-то эффекты добавить в определенные моменты. То есть, э, таким образом гораздо проще работать со сведением проектов. То есть, просто сделав вот эту предварительную, такую организацию и зачистку ненужного, то есть вот уже гораздо комфортнее и удобнее с этим будет работать. Поэтому всем советую не пропускать этот этап, не лениться, обязательно проименовать файлы, так как вам удобно. Например, я однозначно почищу вот эти вот все дополнительные какие-то цифры непонятные, чтобы мне ничего не отвлекало. Расставить все по порядку, вы можете использовать мой порядок, это такой классический, принятый, скажем так, уже многолетним опытом разными звукорежиссерами, либо можете придумать свой, кто-то размещает, например, вокалы сверху кому-то так проще и идет дальше по аранжировке я привык вокала снизу то есть все по-разному но опять же вот используя папки используя вот такую группировку по цветам обрезая ненужные части уже гораздо проще потом работать будет с мультитреком то есть ну вот такая работа занимает 15 минут как вот в нашем сегодняшнем видео и поверьте это сэкономит вам очень много времени при дальнейшей работе над сведением этого трека ну что ж на сегодня все в этом видео с вами был дмитрий урсул желаю вам успехов обязательно посмотрите видеокурсы из серии микс обзоры в которых я уже более детально рассказываю об опыте сведения разных треков разных жанрах если вы подписчик пакета максимум то у вас есть доступ к к этим курсам. Поэтому посмотрите, там на примере разных треков я показываю, собственно, как я свожу треки, то есть уже делаю конкретный обзор готовых своих работ. Еще раз желаю вам успехов, вдохновения, увидимся с вами в следующих видео. Всем пока!